Самый эффективный способ начать зарабатывать и строить карьеру – после школы поступить в колледж. Международный Восточноевропейский колледж – лучшая стартовая площадка для тех, кому интересна сфера IT, дизайна, рекламы, правоохранительной деятельности, технических специальностей в области нефтедобычи. Образовательная программа колледжа формируется в тесном взаимодействии с работодателями. Наши преподаватели практики обучают технологиям, уже сегодня работающим в бизнесе. Более 80 предприятий сотрудничают с нами, принимая студентов на практику. Зачастую там же они и начинают свою трудовую деятельность. Еще до окончания колледжа многих из них приглашают к себе на работу. Наши студенты последние 5 лет участвуют в Международном чемпионате рабочих профессий World Skills и занимают призовые места. Поступи правильно! Поступи в колледж МВУ!